Всем привет! В эфире Универньюз Артем Тупичкин. И сегодня в выпуске. Открытие саммита Times Higher Education. Встреча солетовцев на сковородке. Профильные секции саммита Times Higher Education. Ректор КФУ Ильшат Гафуров открыл саммит передовых научных исследований Times Higher Education. Ведущее мировое рейтинговое агентство вместе с КФУ и Агентством инвестиционного развития Татарстана собрали в Казани 250 участников из 20 стран мира для обсуждения самых актуальных вопросов, стоящих перед современной наукой. Казанский федеральный университет стал местом проведения саммита передовых научных исследований. На открытии саммита присутствовал премьер-министр Республики Татарстан Алексей Писошин, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Марина Боровская, руководитель агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талья Минулина, главный редактор Всемирного рейтинга университета Times High Education Фил Бетти и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Искренне надеюсь, что открываемые сегодня в стенах нашего университета столь Представительные мероприятия позволят лидерам высшей школы установить новые перспективные и долгосрочные партнерские отношения с коллегами, содействовать созданию новых значимых международных научно-образовательных проектов и коллабораций. Мероприятие началось с обхода, на котором гостям были продемонстрированы беспилотные модели КАМАЗ, разрабатываемые совместно с Казанским федеральным университетом. Саммит, проходящий на площадке Казанского федерального университета, продолжится до 31 августа. В этом году его участники обсуждают будущее медицины, развитие высшего образования в качестве локомотива регионального развития, инвестиции, а также другие актуальные вопросы современной науки. Любое мероприятие у нас нацелено на то, чтобы и республика и столица.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 На данный момент система Высшей школы Российской Федерации прошла все этапы концентрации ресурсов. Ее сегодняшние шаги ориентированы на связь с работодателями и выпускниками, которые постепенно становятся главными отраслевыми партнерами научных учреждений по всей стране университета одного, она усиливаться должна тем субъектом, который понимает эти задачи. Мне кажется, мы присутствуем здесь, как раз здесь такая территория, где и все руководство Татарстана понимает задачи университетов, и вот мы видим эти отличные эффекты, как они в действии проявляются.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 Российской Федерации. И мы надеемся, что мы сможем себя так назвать и в дальнейшем на глобальном рынке, на мировом. В работе саммита принимают участие 250 экспертов и лидеров мнений в области развития высшего образования и науки из 20 стран мира, а также более 30 спикеров мирового уровня.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 В рамках саммита состоится объявление первого рейтинга Times High Education университетов стран Евразийского региона, охватывающего Афганистан, Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Иран и другие страны. Рейтинг Times High Education является единственным глобальным рейтингом, который оценивают университеты, активно проводящие исследования по всем их направлениям деятельности преподавание, исследования, передача знаний и международное взаимодействие. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. На сковородке напротив Казанского федерального университета встретились участники лагеря «Салет». Такие встречи являются давней традицией. На них встречаются дети, которые провели смены в лагере, вожатые и волонтеры. Была встреча, все, получается, давно уже не виделись своих смен, кричали свои кричалки, танцевали свои танцы. И то есть это была последняя встреча всех детей, вожатых до следующего года, до следующих смен. Сегодня здесь проходило собрание всех э, селькеши, то есть детей, которые ездят в лагерь Салет, очень известный в Татарстане. Они собирались, встречали своих друзей, танцевали, пели песни и просто веселились вместе. За день ранее до официального открытия пленарного заседания саммита Times Higher Education заявленные участники посетили профильные секции. Подробностями их работы вас познакомит Аделя Шемилова. В Казанском университете началась работа саммита Times Higher Education. Несмотря на то, что официальное открытие пленарного заседания саммита запланировано на 30 августа, все эксперты, заявленные для участия, прибыли в Казань и приняли участие в заседаниях профильных секций. национальной инициативы академического превосходства, ключевые факторы успеха и будущее медицинского образования. Мероприятие, прошедшее на площадках Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета, призвано ознакомить участников саммита с лучшими практиками университетов мира открыл встречу андрей волков научный руководитель московской школы управления сколково находясь у истоков проекта «Повышение глобальной конкурентоспособности 5100», он рассказал какой смысл вкладывался в проект и к какому результату удалось прийти so the goal was to increase research capacity of Russian university and we need to take into consideration especially for international audience i would say that uh, like probably in French model, in Russia uh, research sector um, most, mostly in um, Russian Academy of Science was historically не менее интересным получился разговор на одной из предметных секций, посвященных будущему медицинского образования. В актовом зале научно-образовательного медицинского кампуса Института фундаментальной медицины и биологии КФУ собрались представители 20 стран, участников саммита. Модератором секции выступил проректор по биомедицинскому направлению, он же директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов. В ходе секции перед аудиторией выступил Эндрю Гоу, профессор фармакологии и токсикологии, школы фармации и токсикологии Эрнста Марио, университета Рудгерс. Профессор Эндрю Гоу имеет более чем 30-летний опыт в биомедицинских исследований и обучения. So The first one is on the future of medical education which is a panel event and the second one tomorrow is a keynote in which I will be talking about universities in partnership with industry, in particular in the context of healthcare and medicine. Еще один спикер Мальгольм Грант, профессор и проректор Йоркского университета, являлся президентом и проректором Лондонского колледжа до 2013 года. So, um, meetings where we can talk and discuss what is the best way more to move forward in this is important and a meeting like this is very useful for that. Все спикеры секции рассказали об опыте развития медицинского образования в своих университетах. К примеру, доцент Лестерской медицинской школы Лаура Монган рассказала о своем видении перепроектирования учебных планов. Well, После дискуссии, развернувшейся в ходе секции, у гостей была возможность ознакомиться с возможностями биомедицинского кластера КФУ. Адель Шамилова, Ленардо Универ Универньюз. На этом у меня все. Смотри Универньюз и будь в курсе студенческих новостей. Всего доброго!